У меня есть иллюзия что неразумно тратить личную силу на добычу средств к существованию. Мне близка идея, что благосостояние может быть достигнуто путем приложения сил. У меня есть иллюзия, что трата своего времени и намерения ради денег и свободы – несовместимые вещи. Мне нравится мысль о том, что следует потратить немного своего времени для достижения материального благополучия. У меня есть иллюзия, что уделять много времени заработку денег. Неправильно, недостойно меня. У меня есть иллюзия, что результативная деятельность – это для труда голиков и тех, кто не бережет себя, а не для меня. Мне нравится, когда я ощущаю результаты своего труда на моем достатке. У меня есть иллюзия, что для того, чтобы, наконец, заняться своими делами и не отвлекаться на выживание, мне нужен какой-то минимум денег. У меня есть иллюзия, что если бы не постоянный недостаток денег, я бы уже давно реализовал себя, стал свободным и просветлен. У меня есть иллюзия, что для того, чтобы не пришлось делиться деньгами с родственниками и друзьями, нужно поскорее их потратить. Мне нравится, что я не сразу трачу свой заработанные деньги. У меня есть иллюзия, что в одиночку не выжить, поэтому я должен держаться окружающих. Мне близка идея что я могу выделиться из окружающих, у меня есть иллюзия, – что мне на самом деле не нужны большие деньги. Мне нравится мысль о том, что я скоро получу большие деньги. У меня есть иллюзия, что чем больше денег в кошельке, тем больше я теряю свободу. Мне нравится, когда у меня много денег в кошельке. У меня есть иллюзия, что лишние деньги лучше поскорее потратить на что-то пока не совершил какую нибудь неразумную покупку. Мне близка идея не тратить сразу свой деньги, а создать резерв не всякий случай. У меня есть иллюзия, что если нет денег, то нет и необходимости решать трудные вопросы. У меня есть иллюзия, что я должен быть свободен и независим от денег. Мне нравится мысль о том, что лишь наличие крупных сумм денег делает нас независимыми от них. У меня есть иллюзия, что если у меня нет денег, я имею право не иметь что-то в моей жизни. У меня есть иллюзия, что закон денег таков, тратишь всегда больше, чем получаешь. Мне нравится мысль о том, что можно зарабатывать больше, чем тратить. У меня есть иллюзия, что не следует брать все за бизнес, в котором есть хоть малейший риск. У меня есть иллюзия, что неразумно носить с собой много денег. У меня есть иллюзия, что если я потеряю мое рабочее место или бизнес, то я окажусь на улице. У меня есть иллюзия, что в сфере денег, чем выше поднимешься, тем больнее падать. У меня есть иллюзия, что, выйди за пределы своих границ, я окажусь ни к чему. А среди своих соратников я всегда буду своим. У меня есть иллюзия, что финансовый крах – это ужасно и равносильно смерти. У меня есть иллюзия, что я не должен жертвовать всем, что имею, только ради того, чтобы добиться более серьезных финансовых целей. У меня есть иллюзия что если с бизнесом в первый раз ничего не вышло, значит это точно не мо. У меня есть иллюзия, что в моих финансовых неудачах виноват внешний мир и его жестокие реалии. У меня есть иллюзия, что богатые тоже плачут, и намного чаще, чем мы, бедные. У меня есть иллюзия. Что я родился не с таким умом, с запасом сил удачливостью, чтобы выделиться среди всех и стать состоятельным? У меня есть иллюзия, что я и так хорошо устроился к своим годам. Куда еще стремиться такому, как мне? У меня есть иллюзия что правильнее выспаться и вовремя поесть в обеденный перерыв на работе, чем тратить свое здоровье на бесконечное решение вопросов в бизнесе. У меня есть иллюзия, что неуместно и неуважительно пытаться добиться чего-то там, где другие потерпели неудачу. У меня есть иллюзия, что лучшие места в этом мире уже поделены между самыми ушлыми. У меня есть иллюзия, что экономить даже на мелочи, крайне унизительно для меня. Богатые так не делают, у меня есть иллюзия, что просить у кого-то деньги, унизительно, а вот требовать социальные льготы. Вполне приемлемо. У меня есть иллюзия, что я пытался и делал больше всех, чтобы исправить свое финансовое положение. У меня есть иллюзия, что никто не имеет права оскорблять, манипулировать и использовать как ресурс таких честных и бедных людей, как я. У меня есть иллюзия, что во мне гораздо больше человечного, чем бизнесмен, вора и проститутка. У меня есть иллюзия, что моим бедом должны сопереживать. У меня есть иллюзия, что в бизнес можно лезть только когда есть какие-то гарантии. У меня есть иллюзия, что не нужно соваться в новый бизнес, пока не увидишь, что у другого получилось. Мне нравится мысль о том, что что по-настоящему хорошо можно заработать лишь в новом бизнесе. У меня есть иллюзия, что у меня недостаточно свободного времени для создания еще одного источника дохода. У меня есть иллюзия, что я выше денег. У меня есть иллюзия, что если я хочу зарабатывать больше — мне придется манипулировать людьми, а я выше этого. У меня есть иллюзия, что манипуляции и обман — это одно и то же. У меня есть иллюзия, то незачем вести учет и контроль за деньгами, они все равно утекают сквозь пальцы. У меня есть иллюзия, что если я сэкономил или выручил какую-то сумму денег, значит я могу столько же денег потратить на что угодно прямо сейчас, лишние деньги на то и лишнее, чтобы их тратить. У меня есть иллюзия, что подбирав монетку с асфальта по стыдной у меня есть иллюзия, что пока внешний мир не предоставит мне свою помощь, я имею право ничего не менять и жить той же жизнью, что и вчера. У меня есть иллюзия, что я не способен заработать большие деньги, мне нравится мысль о том, что я заработаю большие деньги. У меня есть иллюзия, что в моей жизни нет возможности для обогащения и самореализации. У меня есть иллюзия, что если никто не верит в мой успех, то и пытаться не следует. У меня есть иллюзия, что денег в мире мало, на всех не хватает. У меня есть иллюзия, что богатство не для каждого. У меня есть иллюзия, что без денег и сон крепче, и жизнь спокойнее. У меня есть иллюзия, что если я попытаюсь добиться чего-то серьезного, меня тут же поставят на место. У меня есть иллюзия, что я не имею права быть богатым, когда мои родственники и друзья бедствуют в нищете. У меня есть иллюзия, что большие деньги честно не заработаешь. У меня есть иллюзия, что материальные ресурсы в этом мире ограничены. У меня есть иллюзия, что правильнее потратить выходные на шашлыки и сауны, чем не давать своему мозгу отдыхать и обретать какие-то новые навыки. У меня есть иллюзия, что все, что выходит за рамки разумной необходимости, излишне. У меня есть иллюзия, что я не имею права хотят чего-то большего, чем то, что есть у меня сейчас. У меня есть иллюзия, что мое рабочее место – это гарант стабильности в моей жизни. У меня есть иллюзия. Что с милым раем в шалаше у меня есть иллюзия, что у богатых отношения построены на деньгах, а у нас настоящая любовь. У меня есть иллюзия, что если платной можно достать бесплатно, то я только выиграю на этом. У меня есть иллюзия, что в этом мире многое должно стать бесплатным. Мне нравится мысль о том, что за все в этом мире нужно заплатить. У меня есть иллюзия, что всем вокруг меня нужны только мои кровно заработанные деньги. У меня есть иллюзия, что деньги – не самое главное в этой жизни. У меня есть иллюзия, что лишними подарками ребенка только избавуешь. У меня есть иллюзия, что надо постоянно себя в чем-то ограничивать, чтобы не успеть привыкнуть к сладкой жизни. Мне нравится мысль о том, что я зарабатываю денег достаточно, чтобы ни в чем не отказывать себе и своей семье. У меня есть иллюзия, что деньги в моей жизни зарабатываются с таким трудом. У меня есть иллюзия, что я недостоин денег. У меня есть иллюзия, что я еще недостаточно умен и талантлив, чтобы обращаться с более крупными суммами денег. У меня есть иллюзия что как только я реализую себя на процент, у меня сразу появится много денег. У меня есть иллюзия, что деньги — источник всех проблем. У меня есть иллюзия, что с деньгами трудно иметь дело. У меня есть иллюзия, что чтобы накопить, нужно отходиться малым. У меня есть иллюзия, что нужно много работать, чтобы заработать деньги. У меня есть иллюзия. Что не следует тратить деньги на дорогие вещи. У меня есть иллюзия, что я никогда не стану богатым. У меня есть иллюзия, что стыдно думать о деньгах. У меня есть иллюзия, что я должен помогать всем людям. У меня есть иллюзия, что стыдно сдирать за свои услуги деньги с таких же людей, как я. У меня есть иллюзия что без хорошего образования и диплома не устроишься на хорошую работу. У меня есть иллюзия, что накопить деньги нереально, а грабят. Родственники попросят, государство забери. У меня есть иллюзия, что главное, это чтобы хватало на еду и одежду. Остальное, не важно, мне нравится думать, что деньги можно зарабатывать легко и с удовольствием. У меня есть иллюзия, что богатые люди, воры, бандиты и взяточники. У меня есть иллюзия, что деньги никак не влияют на уровень счастья. У меня есть иллюзия, что стыдно спрашивать большие деньги за свою работу. У меня есть иллюзия, что если я получаю деньги, Значит, где-то кто-то их недополучает. У меня есть иллюзия, что если я разбогател, будут мне завидовать. У меня есть иллюзия, что богатые должны делиться с такими, как я, своими деньгами и имуществом. У меня есть иллюзия, что у меня должно быть денег столько же, сколько у других. Если больше, значит я Скупердяй. У меня есть иллюзия что сначала другим, потом себе. Мне нравится мысль о том, что лишь будучи богатым сам, я смогу помочь другим. У меня есть иллюзия, что без связи не заработаешь много денег. У меня есть иллюзия, что во мне нет гена богатства, а без него никак. У меня есть иллюзия, что если мои родители бедные, то и мне светит то же самое. У меня есть иллюзия, что мне придется выбирать, либо деньги, либо друзья. У меня есть иллюзия, что богатеют только те, кому очень везет. У меня есть иллюзия, что если у меня будет много денег, я больше не буду прежним, и мои близкие отвернутся от меня. Мне нравится мысль о том, что когда я разбогатею, Мои близкие будут еще больше любить и уважать меня. У меня есть иллюзия, что с большими деньгами ходят только бандиты, девушки легкого поведения, а я не такая личность. У меня есть иллюзия, что в бедности я не уязви. так как мне и так нечего терять. Мне нравится мысль о том, чтобы быть настолько богатым, чтобы иметь возможность защитить себя и своих близких от любых неприятных ситуаций.